بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكني فيه بحبوحات جناتك я О Аллах, отвори предо мною в этот день врата своей милости и щедрости. Не спошли свое благословение. Помоги совершить то, что радует тебя, и введи меня в рай. О исполняющий просьбы несчастных рабов во имя Аллаха, милосердного. В этой молитве мы просим Бога открыть двери своей благодати и милости к нам. Теперь же мы хотим знать, что, значит, что значат эти двери. Если мы посмотрим на их внешний вид, то увидим, что эти двери — это не сами препятствия, которые нам нужно открыть, чтобы войти в желаемые места, а также нам нужен ключ, чтобы открыть их. Тот самый подходящий ключ для каждой двери. Так как если ключ не подходит для определенной двери, эта дверь не откроется. И если мы посмотрим на это глубже, мы подразумеваем входы, которые открываются по причине довольства Бога или по причине Его гнева. Например, когда раб совершает грех, и на послушание и непослушание своему Господу, то этот грех становится причиной того, что одна из дверей гнева для него открывается. Ключом же открыться этой двери является совершение этого греха. Когда перед рабами, открываются двери благодати и милости наследного Бога, тогда Его рабов доходят благословения и божественная милость, которые бывают двух категорий. Первое материальные блага, второе Духовная благодать. К материальным благам относятся все блага, которые люди используют как предметы первой необходимости, такие как вода, еда, фрукты, овощи и так далее. Духовная благодать — это благодать, которая помогает человеку Переблизаться, помогает человеку приблизиться к Богу Всевышнему, например, покаяние, прощение, поминание, молба. В этот день мы хотим, чтобы всемогущий Бог послал нам свои благословения. ас алейкум, ва и